Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы представить вам доклад на тему ⁇ Русские мотивы ⁇ в романе Челявесты Мираж 38 ⁇ Данное исследование было выполнено при финансовой поддержке Гранта РФФИ «Взаимопритяжение и взаимоотталкивании в литературе России и Финляндии второй половины 20-го ноча 21 веков в условиях приграничия». Россия и Финляндия имеют общее прошлое. После 1917 года и выхода Финляндии из состава советского государства, контакты народов не прекратились. Политические экономические связи оказали большое влияние на историю обоих государств. Не менее важны культурные взаимоотношения, которые проявляются в том числе в литературе. Русские мотивы можно обнаружить в произведениях финских писателей разных эпох. Елена Григорьевна Сони в монографии «Взаимопроникновение русской и финской литературы в первой половине XX века» комплексно рассматривает подобные контакты. В современной литературе описание исторических событий также не обходится без русских мотивов. Чель Вестер, шведоязычный писатель из Финляндии, приобрел известность благодаря романам, в которых искусно сплетают воедино исторические события и художественный вымысел. Важная особенность творчества Вестера состоит в том, что оно двуязычно. Журналист Хенрик Велиен называет его создателем языкового моста между шведским и финским, поскольку он пишет романы и новеллы по шведски, а публицистику по фински. Сам писатель в интервью финской телерадиокомпании Юле высказался так: «Цитата: Исторический роман не должен быть лекцией по истории. Есть много причин того, что в этой книге, «Мираж 38», 300, а не 500 страниц, как в предыдущих. Теперь у меня лучше получается вписывать исторический контекст в повествование». Конец цитаты. Челевест отмечал, что всегда сознательно допускал некоторые хронологические неточности, однако всегда серьезно относился к описанию войны, смерти и насилия. Сюжетная основа его произведений также становится «История Финляндии», показанное с точки зрения финляндских шведов. Стремление Челевесту передать дух времени реализуется, с одной стороны, в активном использовании исторических реалий, а с другой — во внимании к настроениям и идеям, актуальным в обществе того или иного периода. Во всех своих романах автор вводит в повествование подробности знакомые широкому кругу финских читателей. Название улиц, ресторана, фильмов описывает известные события. Роман Челевесту «Мираж 38-2013 года» охватывает период продолжительностью 8 месяцев, упомянутого в названии 1938 года, а присутствующие ретроспективы расширяют временные рамки до 1918 года. Благодаря наличию нескольких персонажей, находящихся в центре внимания, автор романа получает возможность с разных сторон осветить отношение финляндского общества к историческим событиям, на фоне которых разворачивается повествование. Не случайно роман получил несколько премий, в том числе в 2014 году, литературную премию Северного Совета с комментарием. Цитата. «Произоическое произведение, наполненное духом времени, воплощает в жизнь критический момент в истории Финляндии, влияющий и на нашу современность». Конец цитаты. Важную роль в романе «Мираж 38» играет вплетение в сюжет Упоминание о советско-финских взаимоотношениях на примере жизненных перипетий главного героя, адвоката класса Туны. Ранее он был дипломатом и работал в финском консульстве в Москве. Класс Туны находился в должности в течение 10 месяцев 1936 года и покинул свой пост раньше срока. Ко времени повествования жизнь в Москве осталась для главного героя в прошлом. Как он сам признается, Возвращение из Москвы в Хельсинки случилось, поскольку, цитата, «больше не было работы, все контакты были заморожены, никакой торговли, никакого культурного обмена, никакого туризма». Конец цитаты. Клаус после возвращения из Москвы оставил дипломатическую службу и возобновил деятельность своего адвокатского бюро. Упоминания о событиях прошлого и реалиях жизни в Советском Союзе возникают в беседах персонажей романа и воспоминаниях главного героя. Упоминания о Советском Союзе являются неотъемлемой частью повествования. На развитие сюжетной линии они не оказывают непосредственного влияния, но без них непонятен контекст, в котором происходит действие. советско финляндские и политические взаимоотношения неоднократно упоминаются на странице книги. Короткие фразы становятся своеобразными хикарями связывающими вымышленных героев и реальность, придавая сюжету весомость и правдоподобие. Как уже было указано в своих интервью, достоверность и точность в описании событий, связанных с войной, важна для писателя. Такого рода упоминания можно условно обозначить как объективные, поскольку они соотносятся с реальными событиями. Таким же образом в романе возникает именно Достоевского и Гоголя, Стравинского, Шаляпина что показывает уровень образования и эрудиции героев. Но есть и упоминания о советской действительности нового толка. Их можно обозначить как субъективные. Их отличие в том, что описание представлены читателю от лица главного героя, пропущенное через призму его восприятия. Наиболее яркой иллюстрацией этого является описание жизни класса Туны в Москве. Описание столицы Советского Союза в романе «Мираж 38» приобретает негативный оттенок, Здесь завершились и дипломатическая карьера, и брак Туны. Его жена отказалась переезжать, поскольку, цитата, «не верит большевикам, особенно таким, как Сталин». Конец цитаты. Москва 1930-х годов в романе предстает мрачным, безрадостным городом. Цитата. Запах дешевых духов, лежала одежды и дезинфицирующих средств. Люди в ужасе. Нет, не в ужасе, они в панике. Никто не говорит с иностранцами. Малейшая оговорка может привести на Лубянку. Читая подобное описание города, нельзя не вернуться к упоминаниям о Достоевском и Гоголе. Писатель знаком с их творчеством, что доказывает сделанная им отсылка к русской литературе. Главный герой романа посещает психиатрическую больницу своего друга. По пути туда Туны против своей воли представляет, как подобные заведения могут быть устроены. Цитата. Он не понимал, откуда всплыли эти страшные картины, но инстинктивно соотносил их со снегом и холодом. «Возможно, — думал он в попытке рационализировать эти мысли, — на него повлияли Достоевский или Гуголь, или еще кто-то из уже почивших русских, а, возможно, кто-то из пролетарских писателей Швеции, и их описание страданий бедняков подошли под настроение». Ця конец цитаты. Опираясь на эту отсылку, мы можем предположить, что в описаниях Москвы Челвесты мог испытать влияние русской литературы, переложив подчеркнутое из нее знания о Петербурге на столицу Советского Союза. По своему положению Тони, как сотрудник дипломатического представительства, сталкивается с существующим в советском обществе разделением. Не считая русским, сосуществует в одном городе. Цитата. Европейский лоск бального зала отеля Метрополь. «Шампанское и амара для посвященных в том городе, где люди одевались с лохмотья, а полки магазинов сияли пустотой». Конец цитаты. Странный и чужды классу Туны – символика революции и размах проводимых праздничных мероприятий. Чельвесту пишет об эпохе 1930-х годов, обладая большим багажом знаний. Его распоряжение и исторические сведения о дальнейшем развитии событий и многочисленные документы, о которых современники описываемых событий не могли знать, и художественная литература. Поэтому в романе «Мираж 38» праздничный парад описывается так. Цитата. «Красный, красный, красный повсюду. Прожекторы освещали широкие центральные улицы и пустынные площади школьников и студентов, маршировавших прямыми рядами с флагами в руках». Конец цитаты. После парада герой обращает внимание на развивающийся при полном штиле флаг над Кремлем. Как подсказал его коллега, это происходит благодаря установленной ветровой машине. Цитата. Туны посмотрел на освещенный прожекторами, неустанно реющий флаг. Осенним вечером он выглядел удивительно, словно лужа крови, текущая с небес. Конец цитаты. Вновь при помощи нескольких, не самых пространных описаний, Чельвесту создают картину столицы Советского Союза. Благодаря своему положению главный герой его книги может увидеть как внешнюю сторону жизни, в которой у части населения есть все, чего они пожелают, а население с радостью марширует праздную годовщину революции, так и изнанку. Он видит людей, которые бедствуют, которые запуганы и при этом сам должен быть весьма осмотрительным, чтобы оставаться в безопасности в условиях контроля со стороны советских властей. В совокупность всех этих факторов подтолкнула ранее успешного дипломата к тому, чтобы досрочно ставить свой пост. Этого поступка не поняли ни коллеги, ни знакомые. Внешне его карьера складывалась весьма благополучно, однако главный герой с его чувствительностью и либеральными взглядами не мог смириться с окружающим миром. Цитата. «Я начал недовидеть весь город», — признал туны «Хотя не сам город, атмосферу в нем». Конец цитаты. Лишь немногие описания добавляют положительные черты к образу Москвы. Туны, обладая тонкой чувствительной душой, обращает внимание на окружающую его природу. Цитата. Река блестит, словно серебряная. Последние солнечные лучи освещают красным купола церквей. Сумерки долгие и прохладные. Конец цитаты. Лето же в главного героя выглядит иначе. Цитата. Предыдущее лето, единственное, что он провел в Москве, Последние дни перед возвращением в Хельсинки. Ужасная жара, запах гари, белый тополиный пух, лежавший после цветения деревьев вдоль улиц липким снегом». Конец цитаты. Обобщив воспоминания о Москве и москвичах главного героя, можно сделать вывод, что Чельвесту для описания исторического фона подбирает факты таким образом, чтобы создать необходимую для литературной выразительности атмосферу, имея в своем распоряжении весь багаж знаний в эпохе сталинизма на по накопленный за XX век. Далеко не все описанные факты соответствовали действительности. Несомненно, что столь мрачное описание Советского Союза в памяти главного героя романа появилось как совокупность ряда причин. Он оказался в чуждой среде. Страх, который Туны видит вокруг себя, побуждает покинуть Москву. У уны даже возникает мысль о том, что он, возможно, вообще не может жить в большом городе. Цитата. Внезапно ему пришло в голову, что он вообще не был городским человеком. Урбанистическая цивилизация уничтожала человека, делала его не только тревожным и нервным, но и слабым, капризным. Городская культура уводила человека от его изначальной природы, где он жил с небольшим количеством схожих с ним по духу людей, сохраняя свое тело и свои здоровые инстинкты цитаты. Представляется важным отметить, что в этот момент писатель прослеживает зарождение в Советском Союзе нового индустриального мира, нового уклада жизни. Для Туны этот образ существования не подходит. Несоответствие политических воззрений также порождает внутренний конфликт. Проявив немного гибкости, Туны мог бы отработать положенный срок в московском представительстве и вернуться в Хельсинки с хорошим послужным листом. Однако он делает иной выбор и оставляет свой пост досрочно. Писатель усугубляет драму в душе героя, поскольку параллельно Туна переживает кризис в личной жизни, понимая, что супруга в скором времени оставит его. Безусловно, это также накладывает трагический отпечаток на то, как Туна воспринимает и окружающий мир, и свое будущее. Упоминания о Советском Союзе в романе 100 Мираж 38» можно объединить в три группы. Воспоминания главного героя о нескольких месяцах жизни в Москве, сведения о политических взаимоотношениях Советов с Финляндией и общекультурные факты. Политике в произведении уделяется немного времени. Она становится фоном, на котором накладываются воззрения литературных персонажей. Их согласие или несогласие с тем, что происходит внутри страны и за ее пределами, выявляет их характеры и иллюстрирует средства, царивших в финском обществе настроений, Период 1930-х годов. Основное внимание Чельвеста уделяет описанию шведской части жителей Хельсинки. Свое выражение оно получает во взаимодействии класса Туны с окружающими, в том числе со своими друзьями. В его воспоминаниях преобладают негативные оттенки. Подобная гамма чувств складывается из объективных и субъективных факторов. С объективной стороны, несколько месяцев в Москве стали для Туна испытанием из-за несовпадения менталитета и отношения к идеям коммунизма, точнее его внешнему проявлению в действительности Москвы 30-х годов. С субъективной стороны, это время было периодом личностного кризиса героя, что наложило отпечаток на восприятие, на восприятие действительности. Подводя итог, отметим, появление в биографии главного героя романа «Мираж 38» эпизода, связанного с жизнью в Москве, обогащает произведение в сюжетном плане. Отношения с Советским Союзом играли важную роль во внешней политике Финляндии в 30-х годах, поэтому выбор автором, место службы для главного героя отнюдь не случайен. Одновременно он расширяет географические рамки произведения, объясняет политическую подоплеку ситуации, происходящих с героями романа, и показывает в этом контексте их характеры. На этом у меня все. Спасибо за внимание.